Павел Николаевич, ну вот э, все больше и больше таких ярких э, лидеров, которых уважает э, даже, даже, будем говорить так, не те, кто голосует за КПРФ, а с другой стороны, да, с либерального края, уважают этих людей, например, вас, Бондаренко. Все больше и больше этих людей вытесняют, убирают из списка. И как вы относитесь к тому, что вот акция... В Поддержку вашу, которую Валерий Федорович Рашкин организовал в Москве, ну, привела к тому, что там даже там задерживали журналистов, блогеров. В общем, что это такое? Власти боятся так. Ну, вообще любые задержания, это противоречит моему пониманию вообще демократического процесса. Люди имеют право в соответствии с Конституцией собираться мирно, значит, без призывов там, к национальной розни, к экстремизму. И поэтому мне кажется, что вот эти наши власти, силовые структуры, они там перегибают балку. Зачем в пустом месте совершать какие-то такие действия? Если противоправные действия совершают как раз а, правоохранительные органы и усугублять процесс. Ну люди собираются, ну и что? И кстати мы вот видим, что происходит в европейских странах, в Америке. Там ну, пока люди мирно собираются и идут, их никто не может тронуть ни один полицейский. Да, если они начинают там, бить витрины, переворачивать машины, жечь какие-то мусорные баки, вот тогда полиция вступает в действие, это абсолютно правильно. Но еще раз, Конституция разрешила всем, без исключения, собираться мирно, и с мирными предложениями, лозунгами. Вот. Второй вопрос, еще раз, вы поймите, все больше и больше людей понимают, что надо менять экономическую и политическую, и политическую ситуацию в стране что свободы стало меньше, что жизнь стала хуже. И их полное право а, собираться, а потом ходить на выборы и голосовать. И голосованием можно добиться очень больших результатов. Я считаю, что те, которые призывают на несанкционированные митинги, какие-то а, акции значит, такие полуэкстремистские, они не правы. Нужно, наоборот, прийти всем на выборы и проголосовать, и зафиксировав результат, а, к сожалению, мы об этом говорили и в Чувашии, и в Мариэл, мы не ждем честных выборов. Конечно, хотелось бы, но судя по всему, власти опять готовят какие-то классификации, а голосование дает полную возможность этим заниматься. Поэтому нам нужны наблюдатели, нам нужны люди, которые бы зафиксировали наш результат, потому что ясно, что в КПРФ рейтинг гораздо выше, чем у любой политической силы, в том числе и Единой России. Но вот это вот желание власти украсть победу, оно видно уже сейчас. Потому что даже недопуск нас, например, к встрече с избирателями, отсутствие возможности равного доступа к средствам массовой информации, оно видно на лицо, вы же видели. Опять ушатые грязи на Грудинина, на Левченко, на всех остальных, но ни одного репортажа с нами. Ну, спросили бы тогда дали бы возможность, по крайней мере, высказать альтернативную точку зрения. Пока мы с вами только беседуем, и спасибо вам большое и нашим как партизанам, интернет-партизанам, которые распространяют эту информацию. Им все сложнее и сложнее, их тоже начинают преследовать. Но, по крайней мере, пока, слава богу, вы, вы еще и свободен, естественно. Вот. Но будем бороться. Нам просто так власть не отдадут олигархи, люди, которые получают баснословные доходы а за счет вот, вот минерально-серевой базы, ну, за счет полезных ископаемых, они, конечно, без боя не сдадутся. К сожалению, их защищает власть, Росгвардия, правоохранительные органы. Да, я тут еще, кстати, интересно обнаружил, что за мной приглядывают, присматриваю. Случайно да, понял, что на нами ходят. Ну, вот, в Морел это было видно, там они же друг друга знают хорошо, там все-таки уже сталкивались с сотрудниками Центра ЭЭ, ну и видно. Ну, поцелаю провокаторов молодых ребят, которые э, определенным образом подготовлены, их задача задать один вопрос, обязательно с собой микрофоны, которые они прячут, не очень умело, но, ну и, в общем-то, это, это политическая борьба, она такая состоит в том числе, к сожалению, из провокаций. Но мы же, пусть наше дело правое, победа будет за нами. Все прекрасно понимают, что нужно что-то менять, что левый поворот для нашей страны, то, что говорит, КПРФ, Геннадий Юганов, это неизбежность. Другое дело как? Довести ситуацию до абсурда и вывести людей на улицы, я имею в виду сама власть провоцировать людей выйти на улицу, это, конечно, не наш путь. Наш путь – это вот голосование, это бюллетени, это возможность высказывать свою позицию, открыто, гласно, спорить. Мы всем же предлагали прийти на дебаты. Ну, и пускай расскажут, вот, чего мы можем добиться, чего мы добились. Вот мы, например, Казанкова Ивана Ивановича, в моем, в имени Ленина, Солесибирская, Сибирская, Бугачево на Ставрополе. Мы можем прям показать, как они живут. Ну, пускай они покажут. Придут, например, и покажут разваленные заводы, фабрики, фермы заброшенные. Расскажут, как они довели страну в таком состоянии. Где рабочие места, о которых много говорили, но их нет. И поэтому, нас поэтому боятся. Потому что мы не только говорим, мы еще и делаем. Многие в комментариях ну, вообще, надо сказать, что ТВ «Совхоз» смотрит э, много сторонников ваших. И они э, пишут в комментариях и говорят, что мы хотим голосовать за Грудинина, несмотря на, того, на то, что может его там в бюллетене не быть, надо вписывать фамилию Грудинина и ставить галочку. А, ну, мы же понимаем, не что это надо... такое. А, ну, вот что Не надо по этому поводу? Ну, Во-первых, бюллетень портить не надо, потому что никто никогда не признает этот бюллетень действительным. Но надо понимать, что голосуя за КПРФ, за депутатов, депутаты, у нас там около 500 человек, от КПРФ, они практически голосуют за меня. Потому что чем сильнее будет фракция КПРФ, тем больше шансов, что то, что я говорю, то, что мы все разделяем, а это все-таки национализация минерал-сервой базы, это защита предпринимателей, это первое место рабочим молодым специалистам, это суды вместо ипотеки это пенсии повышенные до 25 тысяч все это будет реализовано и какая разница будет там Грудинин в Грудинину, этой думе или не будет главное что если большинство будет кпрф мы все это будем делать поэтому независимо от того что там произойдет какие решения например, верховный суд у нас мы с вами уже обсуждали судебную систему и она к сожалению несправедливая и она к сожалению подвержена влиянию исполнительной власти. Вот. Несмотря на это, все равно нужно идти, голосовать за КПРМ. Потому что наша победа, общая победа, приведет к улучшению жизни простого народа. Мы это знаем точно.